Процесс номер два. Волшебная творческая шкатулка. Когда следует обращаться к этому процессу? Когда вы в подходящем настроении для того, чтобы сфокусировать творящую мир и энергию в направлении ваших личных предпочтений? Если вы хотите предоставить управляющему Вселенной еще более подробную информацию о деталях того, что вам нравится. Диапазон вашей эмоциональной установки на данный момент Процесс Волшебная творческая шкатулка будет наиболее полезен в том случае, если ваша эмоциональная установка находится в диапазоне между первым радостью, знанием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 Пятым, то волшебная творческая шкатулка – это как раз тот процесс, которым вы можете незамедлительно заняться. Чтобы начать процесс, найдите красивую коробочку или шкатулку, которая бы радовала глаз своим внешним видом. На крышке, так чтобы вам всегда было хорошо видно, сделайте надпись «Все, что находится здесь, существует». Затем соберите журналы, каталоги, брошюры и тому подобное, просмотрите и найдите в них то, что хотели бы включить в свой жизненный опыт. Затем вырежьте картинки и фотографии, которые бы иллюстрировали ваши желания, мебель, одежду, дома, пейзажи, другие страны, машины. Собирайте все, что вам нравится, чтобы вы хотели получить или испытать. А затем складывайте волшебную шкатулку. И как только закроете крышку, обязательно скажите «Все, что находится здесь, существует». Если даже шкатулки не оказалось под рукой, все равно продолжайте собирать нравящиеся вам картинки. Положите их в нее, когда вернетесь домой. Если вы стали свидетелем какого-либо события и хотели бы пережить нечто подобное, опишите то, что видели и присоедините записку к остальной своей коллекции. Чем больше таких вещей вы положите в свою шкатулку, тем больше новых идей и фантазий сможет подарить вам Вселенная. Чем больше идей и фантазий вы накопите, тем на большем количестве желаний сможете сфокусироваться. А большее количество желаний означает, что вы чувствуете себя по-настоящему живым, поскольку энергия желания, струящаяся в вас, и есть сама жизнь. Если вы не оказываете противодействия или его уровень сравнительно невысок. Другими словами, если вы не сомневаетесь, что сумеете достичь желаемого, то подобный опыт будет вселять в вас новые силы. Чем обширнее собранная коллекция, тем лучше ваше настроение, поскольку вы начнете замечать, как желания постепенно становятся реальностью. Двери начнут распахиваться вам навстречу, чтобы уже сейчас впустить в жизнь то, о чем вы давно мечтали. Данный процесс поможет точнее сфокусироваться на желаниях, и таким образом вы сознательно усилите шаг первый – просьбу. Теперь при отсутствии сопротивления все мечты начнут сбываться очень быстро. Если для вас более естественно находиться в хорошем настроении – и вы не успели выработать пагубной привычки чувствовать себя несчастным из-за того, что какое-либо из желаний не исполнилось, то, используя свою магическую шкатулку, вы сможете добиться быстрого и впечатляющего результата. Ваши чувства станут острее, и в них будет больше жизни, а то, что вы сложите в шкатулку, начнет постепенно к вам приходить. Другими словами, для тех из вас, кто не привык оказывать сопротивление собственным желаниям, этот процесс станет воплощением всего, что входит в понятие прекрасной и счастливой жизни. «Вы просите, источник отвечает, вы принимаете». «Вы просите и получаете». Если вы способны насладиться этим процессом, то он сослужит вам самую добрую службу. В первую очередь, поможет сосредоточиться на желании, и вы таким образом сможете практиковаться в достижении постоянной вибрации, соответствующей этому желанию. Следовательно, вы начнете набираться опыта в осознанном творении. И что наиболее важно, отличное настроение, которое будет теперь Постоянно вас сопровождать Скажет о том, что вы наконец перешли в принимающий режим Ваше внимание к данному процессу Поможет установить постоянную вибрационную частоту Позволяющую воплощать желаемое в жизнь Занимаясь им, вы практикуетесь ни в чем ином Как в искусстве принятия Абрахам Расскажите еще что-нибудь о процессе «Волшебная творческая шкатулка». Представьте себе, что вы сидите на стуле, а рядом с вами стоит шкатулка. Чудесная, красивая шкатулка приличного размера. Вы знаете, что вы творец, а эта шкатулка — ваше творение. Если говорить образно, это мир, который вы создали. И вы, как истинный гигант, Сидящий на огромном стуле, можете дотянуться с него до любой точки Вселенной и взять то, что хотели бы положить в эту шкатулку. Итак, вы берете большой красивый дом и ставите в том городе, который вам нравится. Вы выбираете материальный достаток для себя и, возможно, для своей половины. Вы берете все то, что хотели бы сделать – что только могли найти и там, и тут. Добавляете превосходное самочувствие, радость и энтузиазм и кладете в свою творческую шкатулку. Вы можете играть в эту игру, используя только силу воображения, но на самом деле намного веселее и интереснее было бы по-настоящему собирать в коробочку свидетельства своих желаний вы заметите, что если вы кладете в шкатулку то, по отношению к чему вы не привыкли проявлять сопротивление, Вселенная сразу же отвечает на ваш запрос. Однако желаниям, в исполнении которых вы не верите и тем самым сопротивляетесь им, потребуется гораздо больше времени для воплощения в жизнь». Визуализация дает вам полную власть над тем, что вы создаете. Этот процесс может показаться несколько необычным, но он обладает огромной силой, поскольку усиливает ваши способности к визуализации. Большинство людей посылают свои вибрационные запросы в ответ на то, что они непосредственно наблюдают вокруг себя, но при этом совершенно не контролируют сам процесс. Ваш творческий контроль состоит в том, что вы осознанно выбираете мысли. А если к этому процессу подключается визуализация, то контроль становится полным. Эстер играла в волшебную шкатулку в самолете, когда они с Джерри летели из Нью-Йорка в Сан-Антонио. Но еще в аэропорту она мысленно положила в свою коробочку многое из того, что ей понравилось. Например, чистое голубое небо и прекрасный солнечный день. А в момент взлета их глазам открылся прекрасный вид, в который нельзя было не влюбиться. «Какое удивительное место! Так много мостов и вода удивительно чистая, а вокруг столько красивых зданий!» – думала Эстер. А еще она размышляла обо всех приятных событиях, сопровождающих полет, о доброжелательных пассажирах, сидящих рядом с ней. Затем ей в голову пришла мысль. «Я надеюсь, что ни с кем из нас не случится ничего плохого». После этого Эстер сказала, «У меня появилась лишняя мысль, она мне ни к чему. Я не хочу и не буду класть ее в свою шкатулку». Когда вы осознанно собираете вещи в свою творческую шкатулку, то можете гораздо лучше управлять мыслями и уже не станете думать о том, чего бы не хотели испытать. Занятия процессом «волшебная творческая шкатулка» помогут лучше осознать силу ваших мыслей. Еще один пример. Эстер и Джерри довольно долго искали какой-нибудь восточный ковер для своего дома. Однажды во время полета Эстер задумчиво листала страницы журнала, выбирая для себя то, что можно было бы положить к себе в шкатулку. На одной странице она неожиданно нашла фотографию чудесного ковра, именно такого, как им и хотелось. Когда Эстер и Джерри вернулись домой, их ждали там несколько коробок с почтой, которую надо было срочно разобрать. Каково же было их изумление, когда в одной из коробок Эстер нашла рекламный проспект компании по производству ковров, совсем недавно открывшейся в Сан-Антонио. И на этом проспекте была фотография того самого ковра, который так приглянулся им в самолете. «Ты только посмотри, как быстро действует наша шкатулка». Картинка с изображением ковра не пролежала в ней даже 24 часов, а результат уже был налицо. Мы хотим, чтобы вы получали искреннюю радость и удовольствие от этого процесса. К сожалению, часто случается, что ваша радость от получения желаемого слишком скоротечна, но эта игра даст вам возможность продлить интерес к нему. И тогда радость обладания, пусть даже она и кратка, станет для вас намного слаще. Когда вы приступите к этому процессу, то просто поразитесь результативности и оперативности, с которой огромный нефизический штат ваших помощников приступит к удовлетворению ваших же вибрационных запросов. Когда вы просите, то всегда получаете. А играя с волшебной шкатулкой, учитесь принимать то, что вам нужно дается